Всем привет, дорогие друзья! С вами как всегда Билыч, и вот у нас очередная посылочка с Computer Universe. На этот раз достаточно маленькая, но при этом удаленькая, То есть внутри у нее очень даже интересные вещи, и очень даже интересные комплектующие. Сейчас мы все это достанем, потому что она уже открыта, как вы видите, открывать ее не нужно. Я ее открыл на почте, чтобы бегло посмотреть, что есть все самые важные для меня составные части. Ну, скажем так, все я не проверял, только бегло осмотрел самое важное. вот. Но вам советую смотреть все-таки большую часть посылки, потому что э, могу вам сказать, что чего-то может не хватать. То есть здесь я не могу вам стопроцентную гарантию дать, что вот в этой посылочке все стопроцентно верно, согласно инвойсам. Э, поэтому давайте вместе смотреть, а потом открою каждую из комплектующих и, соответственно, покажу ее более детально. Вот, как и обычно, сверху у нас очень много бумаги. Давайте ее вытащим. Да, действительно много. Какой-то маленький кусок бумаги. И давайте смотреть, что у нас внутри. Ну, начнем с чего-нибудь очень даже простого. И, скажем так, не самого интересного. Это вот такие вот кулера от фирмы Corsair. Три кулера, с ними идет также один, как это назвать-то, разветвитель, наверное, лучше назвать-то. Вот, то есть, достаточно красивые кулера, и они пойдут в мой новый корпус P7C1 от фирмы Aerocool. Вот, надеюсь, что вам их хорошо видно, но потом мы на них еще поближе посмотрим. Вот, кроме этого, то есть, кроме этих кулеров, давайте смотреть, что еще преподнесла нам эта посылка. Это вот такая вот материнская плата. Как вы видите, это AB350 Pro 4 от фирмы SROCK. И, соответственно, она сделана под процессоры линейки Ryzen. Вот, эта плата очень интересная, потому что у нее 9 фаз питания, при этом это линейка еще B350. То есть не X370, соответственно, она все-таки предназначена для разгона. 9 фаз питания, я думаю, будет достаточно. Но при этом, скажем так, она достаточно дешевая. То есть, в отличие от X370, она несколько дешевле. Вот, также на нее сейчас посмотрим, распакуем. Но кроме этого, в комплекте с этой материнской платой, конечно же, идет еще одна очень даже интересная вещь. Вот она, это процессор AMD Ryzen. Это идет 1700-й, то есть он идет с кулером причем. Кулер, конечно, ну, достаточно простой здесь, вот так он примерно выглядит. Но его, я думаю, будет достаточно для наших целей, то есть мы его тоже протестируем, думаю, что будет очень даже интересно. Вот. И есть еще немножко вещей, которые тоже, ну, мне кажется, интересны могут быть вам. Это вот такой вот ssd код код фирмы Samsung, 850 EVO на 250 гигабайт. Он пойдет в мой ноутбук. Многие сейчас скажут, что у EVO 850 TLC память, все такое, что это не самое лучшее решение. Друзья, я вам могу сказать, что... Скажем так, по сравнению даже с многими MLC решениями, этот SSD диск очень даже хорош. Ну и есть еще одна вещь, конечно же, не относящаяся к компьютерной тематике. Это вот такой вот тонометр для измерения давления. Ну, в принципе, я думаю, что многие из вас тоже могут заказывать такую, скажем так, технику, то есть, которая нужна для вашего, соответственно, здоровья. И есть еще одна маленькая вещица, это комплект памяти, то есть одна плашечка памяти на 8 гигабайт для моего ноутбука. Потому что у меня сейчас 4 гига, соответственно, я покажу, как нужно менять память, как нужно менять жесткий диск на SSD-шник и так далее. То есть про это тоже сделаю небольшое видео, то есть, скажем так, апгрейд вашего ноутбука. Может быть, для кого-то это будет интересно и полезно. Итак, сейчас мы все это, конечно же, посмотрим поближе, но пока нужно прерваться. Да, кстати, забыл, для тех, кто а, вечно говорит мне, что о, я заказываю не с компьютера Universe, что я не показываю документы, вот вам документы, я, конечно же, прикрою адрес, но, в принципе, я думаю, что вам все видно. То есть это накладные инвойсы, точнее, на этот товар. Вот, давайте сейчас я прервусь и посмотрим его поближе. Ну вот, собственно, вооружился я, друзья, ножиком, чтобы открыть все эти товары, потому что порой очень сложно справиться с упаковкой. Так, давайте начнем. Начнем, наверное, с AMD Ryzen 1700. Мне кажется, что вот этот вариант очень даже удачный, потому что стоит он недорого, в отличие от 1800. При этом есть кулер к нему. Сейчас достаточно сложно найти некоторые версии кулеров для AMD Ryzen и временно... Использовать вот такие вот боксовые кулера, в принципе, очень даже а, объяснимо и нормально. То есть, а, для многих еще старых добрых кулеров, которые хорошо показывали себя на других платформах, для них просто нету, а, скажем так, нового крепления под socket AM4. То есть, это, ну, как мне кажется, достаточно большой минус тем производителям. Итак, вот здесь уже можно видеть сам AMD Ryzen, точнее, его кулер. Достаточно такая интересная упаковка. Ну, давайте достанем и посмотрим. Как я понимаю, вот это, да, это сам процессор. Ну, сделали очень интересно. Намного лучше, чем у Intel, во всяком случае. То есть, такая упаковочка, ну, скажем так, очень интересная, красивая и привлекает глаз. Вот. Но меня, на самом деле, не меньше, чем процессор, интересует его кулер. Потому что, насколько я слышал, он идет с подсветочкой, он идет очень даже такой интересный какой-то, стильненький. Хорошо бы, кстати, протестировать его на производительность, то есть проверить, насколько он хорошо дует. Но я думаю, что дует он не слабо. То есть он должен по идее справляться с данным процессором в стоковом режиме. Ну, насчет Соответственно, каких-то разгонов я уже не знаю. То есть, там протестируем. Все зависит от конкретной модели, то есть, конкретного камня. То есть, от этого уже будет зависеть его разгонный потенциал. Ну, такой вот вентилятор, в принципе, очень даже интересный. Во всяком случае, ну, можно сказать, что для охлаждения его должно хватить в стоке. Итак, далее у нас... Ну, я думаю, что показывать оперативную память нету смысла. На самом деле она... В хорошем состоянии, правда, сама упаковочка такая побитая немножко жизнью, вся покоцанная, но оперативная память полностью целая. Вот, давайте посмотрим на SSD-шник, что нам не прислали пустую коробку, что всякое бывает в этой жизни, особенно если у вас Почта России доставляет товары. Но, на самом деле, мое отделение Почты России можно похвалить, потому что она очень-очень хорошая. Итак, давайте его достанем. Вот такой вот самсунговский SSD-шник 850 EVO на 250 гигабайт. Мне кажется, что вот Samsung 850 серия – это одно из самых лучших решений за ближайшие несколько лет. То есть оно во многом не уступает многим более дорогим решениям, оно достаточно качественно и так далее. Я могу вам рассказать историю, которая случилась со мной. Я ее, конечно, подробно потом расскажу. Но суть этой истории очень простая. У меня были три диска. Два SSD диска, то есть Samsung Crucial и, соответственно, жесткий диск WD-RED. И, в общем, так случилось, что на них пошло не совсем правильное напряжение. Вот. И в итоге Crucial сгорел. WD очень сильно пострадал. То есть, ну, был реанимирован, скажем так... Под, а Samsung остался жив То есть ему ничего не случилось При том, что, скажем так, режим работы был экстремальный вот. Но не знаю, насколько вас убедит это в том, что это хороший SSD-шник Во всяком случае, я его таким считаю Давайте после SSD перейдем далее к нашим интересным вентиляторам Вентиляторы эти интересны тем, что они вышли относительно недавно это HD120, три вентилятора комплектом, соответственно, для передней панели моего корпуса P7C1. Мне кажется, что вентиляторы удачные. Во всяком случае, у них очень удачная подсветка. Вот здесь вы можете видеть, как она будет выглядеть. Именно так она и будет выглядеть, потому что все лампочки направлены в центр. Это очень интересно, красиво и будет хорошо смотреться. То есть во многих вентиляторах подсветка, скажем так, скудно сделана. То есть несколько лампочек стоит, 2-3 штуки, там, ну 4 штуки, допустим. То есть этого порой мало. Итак, здесь, как я понимаю, документация идет, скорее всего, разветвитель под эти а, сами вентиляторы. Ну и давайте достанем один вентилятор, чтобы посмотреть, что все хорошо. Да, вот так вот он выглядит. Мне кажется, что очень даже стильный. Но ну, посмотрим, конечно, в работе его. Думаю, что скоро я его установлю и уже протестирую. Вот, в принципе, мне кажется, что все очень хорошо доехало, все в исправном состоянии. Не верю, что что-то было сломано. А после этого осталось последнее посмотреть на нашу плату SROC AB350. Я вот честно не знаю, почему добавили индекс A вначале. Нужно будет поизучать индексы у этих плат. Вот, но могу сказать, что плата очень даже удачная. Я, во всяком случае, верю в это. Тесты, конечно, покажут, насколько я буду прав, но пока я считаю, что очень даже она должна быть удачной. Давайте сейчас посмотрим на нее поближе. Стараюсь вам ее показать. Как она выглядит вблизи. Так, ну, как вы понимаете, плата упакована вот в такой вот... Пакетик, как и обычно, соответственно, защита ее от статики любой. ну вот на самом деле упаковано как-то не очень, потому что подложка выпала вместе с пакетом и оставила у меня в руках галимую плату. Вот, то есть упаковка что-то немножко подкачала, мне кажется. Хотя плата доехала целой, все цело, все ново. Вот, есть два разъема, соответственно, под установку видеокарточек. Насколько я помню, SLI режим она не держит. Да и, в принципе, я не вижу здесь никаких обозначений. Значит, скорее всего, не держит. А, вот. Но в целом плата очень интересная. То есть, здесь идет 9 э, фаз питания. Вы можете их видеть здесь и здесь. Соответственно, э, ну, это точнее не фаза питания, конечно же, это дросселя. Фаз питания может быть и меньше, но по дросселям их 9 штук. В принципе, для большинства а плат X370 для них характерна штук 10-12, вот, то есть, намного она отстает от них по количеству питания самого, вот, но по многим характеристикам она хороша, то есть, здесь достаточно качественные радиаторы, очень интересной формы, правда, они сильно выступают за плату, но, в принципе, очень даже хорошо смотрятся, и они должны хорошо охлаждать. Сама плата очень даже стильная, и, в принципе, я предполагаю, что разгон на ней будет без каких-то существенных проблем. Вот. Но, насколько это так, опять-таки, мы сможем увидеть только, когда ее протестируем. Вот, вот все, наверное, комплектующие на сегодня, но они, мне кажется, очень даже интересные, очень даже новые. И в скором будущем они будут на канале. Я думаю, что AMD Ryzen на выходных я прогоню, во всяком случае, в тестах типа э, всяких рендер-тестов. То есть, чтобы хотя бы примерно увидеть его... Ну, назовем это производительность, конечно, сравнение с, скорее с Intel процессорами. То есть, чтобы увидеть, насколько он лучше, насколько он хуже в рендеринге и так далее. Но вангую, что он будет немножко получше, чем Intel i7-6700, который у меня есть. Но уже все точно это покажет только практика и только тесты. Стоит сказать, что посылка доехала до меня за две недели. Правда, пришлось ее несколько раз переоформлять, потому что как только я оформлял материнскую плату, магазин показывал, что она вдруг исчезла, то есть ее нету, будет она там через одну-две недели, да? вместо того, чтобы быть через один-два дня, как они писали ранее. Вот, в итоге удалось мне урвать вот эту вот АБ-350 Pro от э, а срока. соответственно, можете переоформлять также посылки, то есть по нескольку раз, отменять их, деньги вам будут возвращаться на карту, соответственно, вы сможете сделать заказ э, тот, который не будете ждать долго, то есть не будете ждать долго, пока эта материнская плата, допустим, появится в самом магазине. А вот, то есть таким образом можно немножко влиять на сроки доставки, точнее на сроки поиска товара. А, Но ну, а в целом, как я уже сказал, то есть вот Германии до Хабаровска, две недели, и она уже тут. А вот, вот, наверное, все, что хотелось бы сегодня сказать. С вами, как всегда, был Билыч. Если видео вам понравилось, было для вас информативным, то подписывайтесь на канал, жмите лайки. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!